И всем значит снова приветик И мы с вами проходим С вами я, ваш дорогой браток Друган Ванёк И мы с вами продолжаем проходить Бэтмен Архам, Асайлум Готи И эта серия будет Называться Кошмар Брюса Уэйна Кошмар Брюса Уэйна Проходим, короче Бэтмена Если кто-то забыл, то Бэтмена зовут Брюс Уэйн Угу Кошмар Брюса Уэйна Square Enix, ADAS, ну это все мы знаем, это все мы видели, DC Comics, Rocksteady, команда, компания, Speed 3, NVIDIA Game, NVIDIA The Way NVIDIA to be Played, Бэмен Архмассайл, это я помню, это я видел уже где-то, уже не один раз, точнее. Эта серия называется Кошмар Брюса Уэйна. Кошмар Бэтмена, кор Короче, эта серия называется Кошмар Бэтмена. Кошмар Брюса Уэйна. Я так буду использовать, придем быстро бета-ранг, чтобы метнуть быстро бета-ранг в бою. Вот. Извиняюсь, ребятки, на этом месте остановили. Ой. Так, сейчас. Капсрук. Ну, вообще-то я... Да, я с нами живу если что, ой блин опять сначала мне ну, ну ладно сейчас же хотя бы не сначала не с самого начала. Ну, вообще то да я к маме хочу я очень давно маму не... ой пугала да не да не пугает меня так а Нет, пробел залезть и сесть. Ай, я пугалом пугалом становлюсь, а? Становлюсь... А я ничего не вижу, поэтому я и не могу. Когда... Когда я понял так, когда молния бьет, я на секунду становлюсь пуговым сам. Ай. Да блин. кошкин, как пройти пугала? Не попадать ему на глаза. Так, начать заново смесь сюда. Сейчас. У него что, у него это есть, это. Сейчас. Посмотрим, извиняюсь, ребятки, как пройти пугало, потому что пугало это очень жесткий босс, я вам честно говорю. Как пройти Пугал? Бэтмен Архомасайл, да. Ну, я очень сильно хочу этого, этого босса пройти. Так, Доктор Янг. Так, вестибюль блока. Нет, блок, пещеры, так Особнякарм на тюремном блоке Отделение пугала Отделение пугала, так Вот так Так, сейчас О, а тут вот не стал пугалом как бы обойти педм девна я не могу повернуть поэтому я и не могу ай блин здесь подошел подошел так как пройти до фугалу? так это уже спот оранжерею, это нет это ботанический сад пугало отделение пугало пугало так я нажимаю на отделение пугало а мне тут пишется ботанический сад а вот вот так пропрыгну так сейчас Может быть ты когда-нибудь решал, но сейчас я решаю, что тут реально о чм <смех> Забыл! Извините, я не на контр нажал, я тут на FN, который реально с нажал. Я <смех> так, я должен его обойти, так. Как проходится пугало? Я не знаю тут, честно говоря. Так, машина зал. Заброшена палата так. Как проходить пугало? Пугало. Да блин, ну ладно, Про... начать заново. Я, не, я прошел, ну практически всю эту серию, как бы. Ай, блин, черт. Нужно быстрее было двигаться, ага. Извините, ребятки, я... Немножко за... Ял на этом месте, ага. Это, там. Ага. Ага. А после вот этого, после кукла... Этого... Ай, блин. Чёрт. Накрю, блин. И опять заново начинаем нафиг. Ну ладно, хотя не заново это, ну, я вам так сказал, товар. Да блин, ну я в... хотел. Хотел прыгнуть, как в том прохождении, я немножко моментом. Ладно, love! начать заново, ага. У меня, кстати, я вам забыл сказать, ребят, у меня через несколько моментов, несколько месяцев будет, скорее всего, Майнкрафт эм, Мод. Эм. Сейчас, бей давай Моми. Ну давай, молния, ну ведь ведь, ведь... глина я в трюк не ну, я понял что надо сделать так чтобы он тебя тут не нашел но... Бэтмен ну, не за... не прыгает в те места, где я хотел бы, чтобы он был. Второй раз так. Посмотри, Это да, знаю, знаю, нового. знаю. А, вот, надо было просто контр-лоджать я забыл, не знал, точнее. Надо было просто отжать. Добро а пожаловать. В Бэ -бэ. А тут отжать. Нужно было просто контрл отжать, тут то и получается, смотрите. А так я прыгаю нормально, я забираюсь нормально. Нужно было контрл просто отжать и все. блин, это все. А ч Даш делать, а? Не, Даш я понял, что надо делать, ну, ну вот в чем дело. А, на на наконец-таки он здесь. Было! Я открыл себе проход. М -м -м -м. Ну что чё за черт? Не, ну я понял. Что... Я понял, что надо было делать. Я понял, но ну, как бы у меня... Понял, что тут надо все было делать быстро. Интересно, он меня тут не заметит? заметил погол, ну давай уже отворачивайся. Нужно <свист> как только он отвернется отвернется от этого места наверное вот ну это кат-цену мы уже видели сами на самом деле я тут очень много я, я умираю Enter. я уже очень много в эту игру играю поэтому я думаю тут можно на самом деле взять перерывчик маленький на этой на этой миссии короче пройду я короче вам сообщу. давайте всем давайте до скорых встреч Увидимся с вами в следующих сериях Batman Arkham City или Arkham Asylum, или вообще Майнкрафта. Давайте, ребята, всем до скорых встреч. Пока-пока. Увидимся, короче, в следующих сериях чего-нибудь, когда-нибудь, не знаю чего, не знаю когда, может быть, телеграм будет. Ладно, короче, давайте всем пока